Он выходит на ринг под песню «Тони вечер». В интервью никогда не поливает грязи своего противника. Он российский спортсмен, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам. Он Федор Емельяненко. Родился в украинском городе Рубежное. Владимир Александрович, отец будущего спортсмена, работал сварщиком. Ольга Федоровна, мать Федорова, преподаватель в училище. Федор был вторым ребенком. Всего в его семье было четверо детей. В 10 лет Федя записался в секцию дзюдо и самбо, где тренировался под руководством Василия Гаврилова. Мальчик отдавал все время тренировкам, иногда даже оставался в спортзале на ночь. Будущему спортсмену приходилось водить с собой на тренировки младшего брата Сашу, которого было не с кем оставить. В дальнейшем Александр тоже стал профессиональным атлетом. Спустя год успешных тренировок Федору Емельяненко как перспективному ученику, Предложили перейти в класс Владимира Воронова. После окончания средней школы парень пошел учиться в ПТУ, который окончил в 1994 году, получив красный диплом электрика. В 1995 году Емеляненко призвали в риды российской армии, где тот прослужил до 1997 года. За годы службы, не забывая об интенсивных тренировках, Федор увеличил мышечную массу более чем на 20 кг. Вернувшись из армии, Федор Емеляненко стал победителем международного турнира, проходящего в Курске и получил звание мастер спорта под дзюдо и самбо. В 1998 году первое место на престижнейшем международном турнире класса А принесло звание мастера спорта международного класса России по самбо. В этом же году Федор стал чемпионом России и получил бронзу сразу в двух чемпионатах России под дзюдо и самбо. Кроме того, спортсмен добился звания чемпиона, в своей весовой категории. В 2000 году Борис начал усиленно изучать технику бокса под руководством Александра Мичков. Особенно удачным в биографии российского борца считается 2004 год. Победа шла одна за другой. Сначала спортсмен победил Марка Колмана, затем Кевина Рэндлмена. И в последний день декабря Емельяненко уже во второй раз встретился на ринге с Нагерой и выиграл бой, подтвердив чемпионский титул организации. В 2005 году состоялся бой против самого опасного противника в японском периоде карьеры Мирка Кракопа. Этот бой назовут одним из лучших в карьере российского бойца. В 2016 году состоялся последний бой Федора Емельяненко против бразильца Фабио Мальдонадо. Бой между Емельяненко и Мальдонадо проходил в рамках культурной программы на Петербургском международном экономическом форуме 2016. Российскому бойцу изначально эксперты спрогнозировали победу, но пришлось почти что зубами вырывать триумф у соперника. 19 февраля 2017 года планировался новый поединок Емельяненко. На этот раз соперником россиянина должен был стать американец Мэтт Митрион. Но бой не состоялся. Федор Емельяненко отличается от других бойцов в первую очередь своей нестандартной боксерской техникой. В отличие от традиционных боксеров и кикбоксеров, Емельяненко практически не наносит джебы и большую часть ударов проводит по круговым траекториям. Главной отличительной чертой Емельяненко, по мнению многих журналистов и болельщиков, является его скромность. В отличие от многих бойцов МА, поливающих соперника грязи в предматчевых интервью, Емельяненко всегда вежливый и с уважением отзывается об оппоненте и очень сдержан в проявлении эмоций до, во время и после боя. Несмотря на большую популярность в во многих странах мира, Емельяненко остается неизменно дипломатичен в интервью с журналистами и общении с болельщиками, никогда не кича своей победами и наградами. Это был Степ Федоре Емельяненко.